Итак, друзья, смешиваем первые 6 ингредиентов, это слегка взбитые 4 яйца, дальше мы кладем заранее приготовленный брокколи, предварительно нарезали. Лук репчатый, мелко нарезанный лук зеленый, кладем рикотту твердую и выливаем растопленное сливочное масло. Все это мы перемешиваем. Все, у нас такая смесь получилась вот дальше идет вот такая мука, кукурузная самоподнимающаяся вот сюда вот такую смесь да Мы перемешиваем чтобы всякие ингредиенты у нас питались вот так у нас смесь получилась В смесь выкладываем Заранее смазанную форму. Ну что ж, отправляем в духовку. Спасибо вам, что досмотрели видео до конца. Если вам понравилось мое видео и вы хотите быть в курсе новых рецептов, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До свидания.